Хайп-мониторинг – эффективный инструмент для инвестора. Здравствуйте, друзья, с вами Vertex Financial. Хайпы набирают большую популярность у онлайн-инвесторов. Необходимость вкладываться в перспективные высокодоходные проекты привела к появлению сайтов, занимающихся их анализом. Казалось бы, все просто. Информация об проекте уже собрана и буквально подана на блюдечке. Осталось только выбрать вариант с минимальными рисками и вложить средства, однако здесь есть свои подводные камни. Как работают хайп-мониторы и на что обратить внимание при их выборе? Об этом в этом видеоролике. Что такое хайп-мониторинг? Мониторинги хайпов это специальные веб-ресурсы, значительно упрощающие жизнь инвестора. Все информация донесена предельно просто. Обратившись к карточке любого хайп-проекта, вы можете узнать нужную информацию. Техническая база мониторингов хайпов понятна не только опытным участникам, но и новичкам, которые планируют вложить денежные средства с минимально возможным риском. Как показывает практика, в большинстве своем хайп-мониторинги это беспристрастные площадки, публикующие реальную информацию. Зачастую здесь публикуются различные рейтинги полезные тематические материалы и, иногда, экспертные мнения. Каждый пользователь монитора может оставить отзыв о своем опыте инвестирования в проекты, а также рассматривать комментарии других инвесторов. О надежности проекта может рассказать присвоенный статус, платит, ожидания, проблемы или скам. Как работают хайп-мониторинги? Мониторы не способны работать автономно, Поэтому они ведутся владельцами, они же называются администраторы. Владельцы напрямую заинтересованы в развитии хайп-проектов. Потенциальный доход зависит от посещаемости их сайта. Для увеличения прибыли администраторы стараются привлечь дополнительных партнеров. Здесь работает негласное правило «Чем больше, тем лучше». Как правило, администраторы мониторингов вовсе не смотрят, что они рекламируют, они лишь предоставляют информацию о том проекте, который дал им листинг. Но некоторые администраторы, зарекомендовавших себя порталов, анализируют проекты и лишь потом принимают решение об их размещении. Добросовестные мониторы стараются не отпускаться до скользких схем и зарабатывают на плате за вход и размещение рекламы. Ключевая задача любого монитора – контроль над уже размещенными проектами и поиск новых выгодных предложений. В большинстве случаев администраторы ресурсов успешно инвестируют в хайп-проекты и оперативно предоставляют нужную информацию. Разбираемся с преимуществами и недостатками хайп-мониторингов. Удобная аналитика. Большинство мониторов, с которыми мне приходилось работать, предоставляли данные в виде таблиц. Это позволяет проанализировать сразу несколько проектов по ключевым показателям и получать более структурированную информацию. Основной плюс при работе с мониторингами – это повышенные бонусы, высокие рефбеки и бонусы от вкладов. Несмотря на ряд очевидных плюсов, недостатки все же присутствуют. Некоторые мониторинги публикуют данные, зачастую не проверяя их. Иногда администраторы мониторингов присваивают добросовестным инвестиционным проектам по метку скам – все просто, владельцы хайпов отказались платить за размещение информации и попали в Блэклист. Попал Вывод напрашивается сам собой, просматривайте сразу несколько рейтинговых мониторингов, проверяйте и сравнивайте данные. Если один сайт заявляет о высокой доходности проекта и буквально пестрит положительными отзывами, а другой мониторинг его не рекомендует, инвестировать в проект, наверное, не нужно, это может быть тревожным звоночком. Заработок на хайп-мониторингах. Многие мониторы выплачивают неплохие бонусы за регистрацию по их реферальной ссылке, таким образом вы автоматически становитесь рефералом хайп-мониторинга. Схема выплаты вознаграждения довольно проста. Чем отличаются инвестиционные блоги от хайп-мониторингов? Стоимостью на рекламу и кое-чем еще. Приобрести рекламу на мониторинге может любой администратор проекта. На блогах хайпы, как правило, проходят более детальный отбор, нежели на мониторингах инвестиционных проектов. Плюс ко всему блогер-рефовод старается работать со своей командой и обучать ее, давая полезные знания. Подведем итоги. Инвестирование в интернет-хайпы сопровождается рисками. Перед тем, как вкладывать денежные средства, внимательно изучите рейтинг, показатели и отзывы каждого из проектов. Выбирайте хорошо зарекомендовавшие себя хайп-мониторинги. Далеко не каждый веб-ресурс способен предоставить качественные предложения. С вами был Vertex Financial. Заходите на наш блог и подписывайтесь на канал. Ставьте лайк этому видео и комментируйте. До новых встреч!